двадцать первый Аркан. Мир. Ты женщина, и этим ты права. Валерий Брюсов. Изображение карты. Девушка в ковбойской шляпе и сапогах лихо оседлала земной шар. Ее окружает космическое пространство, сулящее бесконечные возможности. Миллиарды звезд, миллиарды миров, все открыто. Героиня карты чувствует себя вправе распоряжаться как своей судьбой, так и судьбами всего мира. В ней энергия, самоуверенность и агрессивность. Пистолет в руке направлен вверх. Этот выразительный жест явно говорит о том, что плохо придется тому, кто встанет у нее на пути. В изображении улавливается американский образ мысли «Весь мир должен служить мне». А я имела вас всех. Значение карты. Окончательная цель достигнута. Важный проект или событие пришло к достойному завершению. Кульминация усилий. Совершенство. Выход на новый уровень. А также вознаграждение за тяжелую работу или усилия. Девушка, изображенная на карте, обрела свой сокровенный глубочайший центр – и находится на подъеме настроения души. Это некое высшее состояние, когда все удается, самые высокие цели реализуются, самые сложные задачи решаются. Разные, не связанные между собой факты, выстраиваются в логическую цепочку и вдруг оказываются единым гармоничным целым. Так происходит кристаллизация сути. Но этот процесс невозможен без терпения, выдержки, неуступчивости, бескомпромиссности и настойчивости в трудных ситуациях. Общее значение карты – реализация высших идеалов и целей, синтез – приведение к общему знаменателю разных фактов, полное и успешное окончание какого-либо дела, совершенство во всем, познание структуры как целого состояние, Кураж, самоуверенность, свобода чувств, доходящая до развязности, ощущение вседозволенности, поиск новых ощущений, молодость духа. Вопрошающая уверена, что весь мир существует только для удовлетворения ее личных желаний. Характеристика отношений Отношения развиваются необычайно быстро. При этом один партнер подавляет другого, действует несколько навязчиво. Но как бы то ни было, эта связь каждому дает повышение самооценки, новый взгляд на жизнь и свои возможности, расширяет внутренние границы дозволенного, свобода от обязательств. Физическое состояние. Здоровый эгоизм, свобода и естественность в желаний. Человек позволяет себе делать то, что он хочет. Чувство. Свобода, доходящая до развязности. Ощущение вседозволенности. В карте явно звучит тема завоевания мира. Предупреждение карты. Осторожно, ты переходишь границы дозволенного. Совет карты. Запреты существуют для того, чтобы их нарушать. Приобретай новый опыт. Расширь свои границы. Посмотри на мир, как на свою собственность. Стремись к совершенству и гармонии во всем. Астрологическое соответствие. Марс. Планета символизирует внутреннюю энергию необычайной силы, которой необходимо найти выход. Это потребность действовать и двигаться дальше во что бы то ни стало. Самоутверждаться и завоевывать новые миры. Энтузиазм. Индивидуальность проявляется через завоевание и обладание. Вот мы и подошли к концу урока. Надеемся, вы уяснили себе основные значения старших арканов. Другие же неявные вторые и третьи их смыслы откроются вам при работе. Здесь имеет значение все. Позиция карты, ее положение в раскладе, соседство с другими. Сопровождение может усиливать или уменьшать основной смысл аркана, а иногда даже придавать ему другую окраску или дополнительный смысл.